Ну, а что тут еще говорить? Это Улитас, Артеми и Варзон. Приятного просмотра. Мы вы сажаемся чисто на метку. Куда я поставил метку, куда Газ я высаживался. Газ распространяется выставлюсь. очень быстро. Перейдите понял, в безопасную понял, зону. ты шо. Всё, я сегодня... Вы... Ладно, ребята, за дело. Мыло, сплошнющее мыло, ёп... Опа! Я пошел. пока! Ты где? Я в рекренте. туда сюда, давай. Давай тут стоять. Три. Два, три. А! а! Он считать начал. А чем он считать начал? Они нас кушают. Скажи последние слова, дядя. Мы не умрем просто так. Только. Мы сражались. Все, тихо. Кто? Тихо. Да я не вижу. Да. Ну начнем. Молчу. Опять Чего? эти, опять этот пластилин, б! Ёб... Что за хрень? У меня нет оружия, я с пластилином. Рука. Опять я в пластилине. Что это так? Ни хера себе. Вот то. Машины вижу рядом, а это по Так, возьми. Такого хрена! Он там один? А, не один. Опять эта хрень началась. Почему это со мной случается каждый божий раз? Если я еще сейчас вылечу, будет вообще охеренно. Получил в лоб. Ады, не надо, не надо, Ады, Ады, пощадите! Ай, ай, синдарин, парым попам, парам, попам, Ритантерим, противник высаживается в районе операции. Солдат. Ты Куда собрался такой? Не. Oh. <lifting ander> <Yeah. суд passou> <strawberries Ces��> Хорошо, я понял. Дальше происходит то, чего мы все так давно ждали. Warzone Pacific oh. в студию. Это штука, я с ним воевал в во Вьетнаме давно очень. Да. пта крюхара матляя. Ну и где ваши хваленные истребители? Ну, в добыче их нет. Что? А ты видел тут кстати, эти пулеметы правда... на вертолете? Да, там есть. Мы стараться не короче, как не Можно, кстати, взять. Меня телепортирует, это нормально? Тут еще есть и зенитки. А меня телепортирует, это нормально? Мне очень плохо мне. Ты видишь меня на карте? Да я вижу, как будто. Знаешь. А, да, ты... а ты не видишь, что у меня тп хает? Я занял. Мне очень плохие, помоги мне. Опа. А вот такой сидит. Кстати, ты знала, что в речке ты сейчас сделал то, что по сути не должен был. Ты ложись на пляжке. Нельзя так. Ты ломаешь игру. А как? Нельзя. И что? Вот так вот. Йоху, эти активижены. Их тут двое. Видишь на карте, как это круто. Второй на крышу пошел на самую крышу именно Крышу контрольный, да подожди Да подожди Всё, На вас охотится команда противника Стану кинул Достанел Из тебя достанет Хорошо, а? ну, шо, лучше полетаем? <смех> Ёпта <смех> <смех> Меня забыл Тихо, я ем пирожок почти давай с истребителями я тогда поем очень вкусную штуку в одиночестве видео закончилось но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по варзон где-то здесь давай удачи